Так, всем привет! Сегодня у нас на обзоре разбор пульта от дрона KF-101 Max. Для этого нам потребуется отвертка, медиатор и пинцет. Понятное дело, что потребуется также немного прямые руки и может быть кому-то даже везением. Начинаем весь свой процесс с откручивания четырех болтов в задней части крышки пульта. Аккуратно сняв заднюю крышку, мы видим, что с правой стороны у нас есть дисплей, его модели, той платы, можете загуглить, понять, что это такое. Дальше можно разобрать антенку, и мы увидим, что никаких там диполек нету, там такие в виде двух плат обычной антенки, мощность их мне неизвестна, к сожалению. Дальше нам необходимо разобрать крепеж для телефона. Там также необходимо открутить 4 болта. После чего мы снимаем питание от двух аккумуляторов, это сверху и снизу. Потом снимаем кнопочку включения-выключения. Под ней также есть еще один коннектор, это питание непосредственно репитера. И есть еще четвертый коннектор, как видно на изображении, оранжевым выделен. Это идет питание дисплея. Его можно снимать, можно нет, на ваше усмотрение. Я его не снимал, на самом деле он ничему не мешает. Только после этого мы откручиваем 6 винтов, которые показаны на изображении. Там также остаются еще 2 болта, но я их выделяю вот оранжевым. Их откручивать не требуется. Теперь аккуратно все снимаем. Перед нами с обратной стороны данная плата, как она выглядит, кому интересно, дополнительные фотографии прикладываю, смотрите, вдруг кому-то для ремонта или еще какой-то замены что-то потребуется, информация. Вот этой платой мы видим два аккумулятора и сам непосредственно репитер. Аккумуляторы довольно простые, емкостью на 500 микроампер, 37 вольта. На Алиэкспрессе они стоят довольно дешево, то есть также их заменить будет довольно просто. Ну и сам репитер, предоставляю несколько фотографий, его чипов, можете посмотреть, и разглядеть. Также может кому-то эта информация потребуется для ремонта, замены, ну и так далее, просто если интересно, смотрите. Если кому есть что добавить, какую-либо информацию, буду очень рад, да и будет полезно другим. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше все в обратном порядке. Собирайте пульт, аккуратно, не спешите. Всем спасибо, всем пока.